Привет, дорогие друзья, я рад вас видеть на канале «Куда сходить в СПБ». С вами, как всегда, Мишаня, и готовьтесь вписывать информацию. Значит, 6 ноября по 12 декабря в галерее Art Square Gallery пройдет выставка «Театральная шкатулка». Там вы сможете увидеть огромное количество кукол, крутых кукол от профессиональных художников. Вход на выставку свободный, ну и, собственно, пойдемте смотреть на кукол. For you. Если вам понравилась выставка, то проходит она в галерее Арт Square Gallery, которая находится на итальянской, дом 5. Выставка будет проходить с 6 ноября по 12 декабря, и если вы все-таки решитесь на нее пойти, то обязательно посетите итальянский дворик. Про него вот здесь можете посмотреть, ибо находится он буквально в 2-3 минутах ходьбы от галереи. Ну, а если вам понравилось мое видео то поставьте лайк и подпишитесь на меня. Собственно, ибо я ответил на ваш вопрос, куда же вам сходить в Питере. Ну и с вами был Мишаня. Пока-пока.